Да, добрый день, с вами адвокат Дмитрий Бузанов, важное сообщение, многие выехали за границу, да, осталось тут имущество, и, ну, в том числе и недвижимое имущество, открылось наследство, и вот были ряд ограничений, установленные, опять же, Кабинетом Министров Украины, Принято постановление от 24 -го 2022 -го года номер 719, которым некоторые изменения, ну, некоторые, скажем так, ограничения, которые были введены ранее относительно сделок с недвижимым имуществом, относительно наследства, относительно регулирования нотариальной деятельности и на оккупированных территориях, и не на оккупированных территориях. Об этом всем я сейчас расскажу более подробно, но буду стараться так тезисно, чтобы не сильно... Постановление это большое, изменений много, называется оно «Внесение изменений в некоторые постановления Кабинета Министра Украины относительно Нотариата и государственной регистрации в условиях военного положения». То есть, внесены изменения в номер 164-е. Это о, нотариус, о работе нотариата в условиях военного положения. 209-я, это касается государственной регистрации в условиях военного положения. 187-ю постанову, это обеспечение защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с военной агрессией Российской Федерации. 1290 постановление, это использование, хранение, и оборот специальных нотариальных бланков То есть некоторые моменты тут будут касаться конкретно нотариусов Я ссылку на это постановление прикреплю И нотариусы, и те, кто вот допустим ну, про, вс... про все эти нюансы я не смогу в этом видео рассказать Потому что получится опять на 20-30 на минут А будут мне тут писать в комментариях, что можно за 3 минуты записать Ну не получается у меня за 3 минуты записывать Запишу как могу и буду стараться короче, да. Что касается нотариусов, да, то там был перечень нотариусов, которые могут совершать сделки с объектом недвижимости, то тут вроде теперь ослабили эти условия, и нотариусы, которым после 1 января 2020 года относительно их Министерством юстиции не принималось решение об аннулировании или меньше двух решений о блокировании доступа в реестре вот, и те, которые отвечают другим критериям, им дадут доступ к возможности заключать эти сделки. Вот. Кроме того, добавили возможность наоборот, если в случае выявления при подаче этих недостоверных данных да, для того, чтобы ну, заявление о том, чтобы включили в перечень, если окажется, что были поданы недостоверные данные, то могут исключить. Ну, в общем, вот так регулируется нотариальная деятельность. Относительно работы нотариуса в административно территориальных единицах, где э, не работают реестры, они работают реестры не потому, что Минюст, опять же, доступ ограничил к ним, э, ш, указано, что кроме удостоверения доверенности на право распоряжения деньгами на, на счетах в банках, и не банковских финансовых учреждениях А также нотариальных действий Которые в соответствии с законодательством Могут быть совершены Без использования специальных бланков Нотариальных действий И совершение других нотариальных действий Запрещается То есть формально На оккупированных территориях Нотариальная деятельность склеила лапки Ничего там не сделаешь Ну вот как-то так Вот Что еще Теперь можно удостоверять сделки Ну там ряд, большой перечень сделок по доверенности Например, я же еще раз говорю Если человек выехал вот за территорию Украины И боится возвращаться Боится через там, страх, что военные действия начнутся Например, там где-то окраины Харькова или еще, то есть по каким-то причинам не хочет возвращаться, раньше у него не было возможности, к примеру, он там уже за это время, ну, время уже достаточно прошло, почти полгода, можно найти там работу, то есть строить перспективу на будущее, остаться там где-то, куда он там переехал, то теперь он может дать доверенность на какое-то лицо, которому он доверяет, чтобы он это лицо, доверить, доверить, доверенное лицо продал этого имени и передал эти деньги ему. Да, или там каким-то другим сур. Это было вот, до 29 июня, сделать было невозможно. То есть люди бросили имущество и продать не могли, и ничего сделать им с ними. По сути не могли. Ну, сдать в аренду могли, в принципе. Вот, теперь такая возможность есть. Если вы нуждаетесь в, ну, в пределах Киева, да, в консультациях по вопросу недвижимости, там проверить ее. Сопроводи, чтобы все было четко, как лучше передать деньги, какую доверенность делать, как и так далее. То есть все эти нюансы я по этим вопросам консультирую. Это конкретно моя специализация. Защита права собственности и так далее. То есть этот мой хлеб до военного положения, это было то, чем я конкретно, на чем я специализируюсь. Поэтому обращайтесь. Ну и вот в связи с этим я и об этих новостях рассказываю, что что происходит э, со, ну, с этим всем э, делом в э, недвижимость, да, меня больше интересует. Так, ну что еще раз, что еще можно добавить? Э, а, эти доверенности могут заключаться, то есть человек может пойти к любому нотариусу, ну, например, вот э, в той же Хорватии, да, вот у меня сейчас человек в Хорватии. Он пошел к нотариусу в Хорватии, э, но э, не, на, ну, не нужно забывать, что документы, которые выданы в иностранном э, государстве, подлежат опостелированию э, не, в, не во всех странах есть ГАСКО, конвенция, и там перечень стран, которые э, эту конвенцию подписали, там есть исключения и так далее. То есть в каждом конкретном случае, все перечитать не буду, но, ну, надо, я же говорю, консультироваться непосредственно... Консультироваться с тем нотариусом в Украине, у которого вы будете совершать сделку. Какую доверенность ему принести? Берите образцы, уточняйте, надо ли делать апостилирование, не надо. Желательно делать там апостилирование Или идти в консульство Украины, в стране, где вы находитесь, и делать там. Тогда апостелирование не нужно, вот, если делается в консульстве. Ну и возможно будет дешевле в консульстве, чем у нотариуса. Вот. Поэтому вот такие нюансы. Появилась такая возможность. Вот. Ну и там не только на сделки по купле-продаже были, и дарение нельзя было сделать, и ряд других. Об этом у меня есть видео, я там более полно рассказывал. Я его добавлю, это видео. Вот. Доверенности это должна быть выдана не больше месяца, или не больше двух месяцев, если ее удалить удостоверяла консульское учреждение дипломатическое представительство Украины вот, или в соответствии с законодательством иностранного государства вот, то есть, допустим, если вы делаете доверенность на территории Украины то срок этой доверенности то есть, сегодня я сделал, да 30 июня, то я могу аж, аж месяц, да Пользоваться и продать да? Это если доверенность выдана на территории Украины Если Выдано на территории Другого государства, то два месяца вот. То есть вот такой вот принцип И в случае если ну, Вышел этот срок То нужно будет Опять же При условии получения нотариусом Заявление доверителя То есть идти опять к нотариусу надо будет и опять заявление брать о том, что вы обратились к нотариусу и пересылать это заявление. На этом заявление оно должно быть не, не позже 7 дней выдано. То есть желательно, к примеру, если вы хотите продать объект недвижимости, то пока до тех пор, пока у вас нет покупателя, не делать никакие доверенности, не пересылать ничего. То есть первым делом озаботиться найти покупателя, сделать доверенность и переслать ее на территорию Украины, ну, в самом худшем раскладе это займет, ну, неделю. Каким-то перевозчиком передать, или той же почтой. То есть потеряете какую-то неделю, в это время там ваш покупатель подождет. Но вы не потратите, знаете, как впустую деньги, потом будете ходить и тут каждый раз заявление делать э, о том, что это вы давали, туда. ну, то есть лишние процедуры лишние процедуры лишние деньги лишнее время и так далее вот. ну что еще а относительно был ограничен э, э, было установлено э, ну то есть срок течение для принятия наследства или от отказа его он установлен вообще. Гражданским кодексом. Я говорил, что Кабинет Министров не может ничего тут поменять, только законом. Но, тем не менее, они э, своим постановлением Кабинета Министров установили, что срок этот останавливался. То есть, э, по сути, незаконное постановление. Теперь они э, это немножко переформулировали и написали так, что срок останавливается на время действия военного положения, но не больше чем на 4 месяца. То есть, допустим, если уже у вас срок э, этот э, для принятия наследства прошел, ну, 4 месяца я имею в виду, то можете идти оформлять, и вам э, выдадут это с, свидетельство на наследство. Естественно, если выдадут свидетельство на наследство, то можно будет, естественно, продавать, к примеру, ну, было у вас. Были же, да, у нас же была обычная мирная жизнь, кто-то, допустим, какое-то наследство хотел оформить, но так как остановили выдачу свидетельства о праве наследства, теперь это все восстанавливается, вам выдали свидетельство о праве наследства, теперь вы можете продать это наследство. Вот как-то так. Ну, больше, в принципе, я, наверное, ничего рассказывать не буду. Кому нужно более детально, вы или мне задавайте вопросы. Вот, можно, нельзя, я тогда буду вас консультировать, если этот вопрос будет в комментариях, я бесплатно консультирую в комментариях в течение суток, на любой вопрос я отвечаю. Если вам нужна персональная консультация, то есть защита адвокатской тайны, чтобы чтоб конфиденциальность сохранена была, чтобы вы не переживали, что эта информация куда-то там третьим лицам будет доступна, ну, потому что на ютубе это публично то вы пишите мне контакты, я указываю каждому видео, но так, в таком случае, естественно, консультация будет стоить денег, каких мы с вами определим при обращении. Вот, всего вам хорошего, делитесь этим видео, я считаю, что ну, немножко как бы, послабления эти в хорошую сторону, почему, потому что, ну, по крайней мере, люди, которые выезжали, смогут какие-то сделать сделки, ну, это всегда хорошо. Сначала забрали, да, права, а потом немножко вернули. Ставим лайк обязательно там видео.